И начнем мы с предисловия про то, что язык все время меняется. Мы а, плавно подойдем к самой теме лекции. Это факт. Всегда новое поколение говорит немножко не так, как говорило поколение старое. Поколение детей всегда говорит немного не так, как говорило поколение отцов. Поколение отцов не так, как говорили их отцы и матери. И так далее, и так далее. Мы это можем легко наблюдать, если, скажем, сравниваем тексты, написанные в 21 веке, с текстами, написанными в 20 веке, в 19, в и так далее. С одной стороны, это устроено примерно как спектр. Ну, на физике в школе мы все видели, как устроен спектр. Красный плавно переходит в оранжевый, оранжевый в желтый, желтый в зеленый и так далее. Мы нигде не можем провести границу. Точно так же и... В языке мы нигде не можем сказать, что вот закончился древнерусский язык, и начался какой-то следующий его период. Всегда, между с соседними поколениями есть практически полное взаимопонимание. Понятно, всегда есть какой-то молодежный сленг, всегда есть какие-то, наоборот, устаревшие слова, но, тем не менее, ситуации, когда старшее поколение не может понять младшее, безумно редкие. Изменения языка происходят очень плавно и очень медленно, так что мы их не замечаем. Мы их замечаем только если сравниваем тексты, написанные на одном и том же языке, на расстоянии нескольких сотен лет, а может быть даже и тысячи. И языки меняются с разной скоростью, скажем, слова о полку Игреве без перевода в оригинале мы практически не можем читать, а, скажем, исландцы прекрасно читают свои саги в оригинале, это одна из самых продаваемых, кстати, книг в исландских книжных магазинах, это все связано со скоростью изменения языка, но про это мы сегодня подробно говорить не будем. Изменения языка происходит на всех его уровнях. Меняется фонетика, меняется грамматика, меняется лексика. Но носителям языка, не лингвистам, очевиднее всего изменения в лексике. Понятно, что появляются неологизмы, появился предмет, вот этот, появилось для него название микрофон. Появился вон тот вот предмет, который показывает, появилось название проектор. Мы можем придумывать э, свои слова из корней своего языка, мы можем заимствовать чужие слова, так или иначе, много новых слов появляется. Не обязательно для новых предметов. Иногда слова появляются для обозначения явлений, которые вроде бы и раньше существовали, но были не так важны для нас, не так важны, например, не знаю, какой-нибудь глагол «хейтить» — Это не то же самое, что «ненавидеть». Это все-таки несколько более частное значение. Или какой-нибудь глагол «шеймить» — Опять же, это не позорить кого-то, а тоже некоторый особый вид вот этого самого позора. И это то, что нам виднее всего. Но лингвисты видят и изменения в грамматике. В языке было несколько родов, а было, например, три рода, осталось два рода в языке было 6 падежей, а осталось три падежа. Или наоборот, падежей не было, они вдруг появились. Было больше склонений, стало меньше склонений и так далее. Это то, что происходит гораздо медленнее, то, что мы скорее не замечаем, а замечают лингвисты. И то же самое происходит на уровне фонетики. Раньше в языке был какой-то звук, дальше он исчез или совпал с каким-то другим звуком, а может быть появился какой-то новый звук. Опять же, мы про это говорим в школах, что в русский язык вместе с греческими заимствованиями пришел звук «фу», что э, в русском языке был некоторый звук, который обозначался буквой «ядь», потом этот звук совпал с, со звуком «е», а буква осталась, поэтому мы и убрали, и так далее, и так далее. Но еще раз повторю, что фонетика и грамматика обычно остаются за пределами внимания нелингвистов, а нелингвисты замечают только лексику, и про это мы сегодня говорить не будем. Это, конечно, тоже очень интересная тема, почему вдруг в какой-то момент око в русском языке заменилось на глаз, почему в немецком языке вдруг голова стала обозначаться словом «копф», которое вообще-то по по-древнемецки по значит «черепок». Но связано это потому, ну как у нас э, можно сказать назвать голову котелком, так вот немножко жаргонно. Также и немцы в средние века писали свои рыцарские романы, где рассказывали, что кто-то разбил кому-то голову, как черепок. Ну и дальше само слово голова, тот же корень, что шведское хувуд, английское head, ушел, э, и стал обозначать только главный, слово haupt, а голова стала э, черепок стал головой коп Это все безумно интересно, но про это мы сегодня говорить не будем. Это немножко другая тема. Мы же будем говорить про изменения внутри имеющихся слов, не каких-то уходящих или приходящих, а внутри тех, которые были, но что-то с ними произошло. Важно отметить, что язык не деградирует и не развивается. Ну, то есть мы можем говорить, что он развивается, но именно нейтрально. Обычно это прерогатива не лингвистов страдать о судьбе языка, говорить, что новое поколение портит русский язык, русский язык деградирует, он гибнет под натиском заимствований, или наоборот говорить, что там в какой-то момент русский язык стал развиваться благодаря нашим писателям и так далее, и так далее. Лингвисты к этому всему относятся нейтрально, без эмоциональной оценки. Язык меняется, это факт, а опять же относиться к этому как люди мы можем одним способом, ну скажем, я как человек а, морщусь, когда слышу свеженький союз-то-что. Я знаю то, что он придет. А как лингвист я за этим наблюдаю с восторгом, потому что это языковые изменения, которые у меня происходят на глазах. Поэтому вот в каждом лингвисте есть такая небольшая шизофрения лингвист как лингвист и лингвист как человек. Ну вот. Но как лингвист, все, что я буду рассказывать, это я просто описываю как факт без оценки. Ну, и как и в биологии, в общем-то, живые существа тоже, как и язык, все время развиваются, существа эволюционируют, они это делают не с какой-то целью. Понятно, что выживает сильнейший и так далее, и так далее, то, что мы проходили в школе на биологии. И язык тоже меняется, если язык не меняется, то это мертвый язык. И так же, как и у животных... Нет какой-то специальной цели в том, что язык меняется, лингвисты вообще не очень понимают, почему язык меняется, почему он не остается таким, как есть. Ну, на самом деле есть много разных теорий, но вот прямо в двух словах сказать скорее нельзя. То же самое и в биологии. Тут чуть проще сказать, потому что это идея приспосабливаемости, идея того, что э, изменения направлены на то, чтобы обеспечить лучшую жизнь тому, в комнате эти изменения происходят, но, тем не менее, это не какая-то кем-то поставленная глобальная цель. И, как и в живых существах, в языке тоже могут оставаться рудименты. Опять же, дальше мы про это говорить не будем, но упомянуть стоит. Так же, как у нас был хвост, от хвоста остался копчик, также в языке остаются какие-то следы. Ну, скажем, в древнерусском языке было три числа, единственное двойственное и множественное. А в современном осталось два числа, а от двойственного остались рудиментарные окончания, окончания а у парных объектов типа рога, бока, глаза и так далее. Вот это вот окончание а это бывшее окончание двойственного числа, двойственного числа слов мужского рода. Это можно сравнивать вот с аппендиксом или скобчиком. Вот эти вот остатки в языке. Но опять же дальше мы про это говорить не будем. Будем же мы говорить преимущественно про фонетические изменения, хотя Фонетические изменения, естественно, влияют и на все остальное, и на морфологию, и на семантику, но про это все чуть позже. И тут. Опять же, в предисловии к основной лекции нужно еще упомянуть, что такое фонетические законы, потому что, к сожалению, в современном мире есть огромное количество псевдонаучной литературы, которая фонетические тра законы трактует по-своему. А именно, все что угодно может превращаться во все что угодно, чтобы это соответствовало моей теории. К сожалению, если вы зайдете в книжный магазин типа Москвы или Библиоглобуса рядом с нормальными книжками, вы найдете паранаучные книжки, где вот как раз такие псевдозаконы и есть. А, но настоящие законы были обнаружены лингвистами еще в XIX веке. В XIX веке лингвистика в первую очередь занималась реконструкцией праязыка и доказательством родства. И случилось это благодаря... Толчок этому дало открытие санскрита. Санскрит — это древний язык. И когда англичане, британцы, приехали колонизировать Индию, индийские, английские офицеры, в то время это были достаточно образованные люди, обнаружили, что вот за такими... Красивыми крокозябрами, которые кажутся чем-то экзотическим и непонятным, скрываются очень знакомые корни. Письменность ничто, как говорится, смысл, корни все. Как только это было прочитано, то для британских офицеров, прекрасно владеющих латынью, древнегреческим в общем-то, родным английским, стало понятно, что, например, слово накт санскритское, очень похоже на латинское нокс в родительном падеже Ноктис или готское нахц». что это за слово? Ночь, да. А «агни» очень похожи на латинское «игнис», ну или русское «огонь», тот же самый гласный «гуено». А, скажем, «мртас», латинское «мортус», русский мертвый, тот же самый «морото». И стало понятно, что санскрит – это тоже родственник европейских языков, так стало понятно, что это индоевропейская семья и так далее. И так далее. Это послужило толчком к развитию сравнительно-исторического языка знания. И тогда же были открыты фонетические законы. Этим мы благодарны младограмматикам, такое направление, такой вот лингвистический кружок в Германии конца XIX-начала XX века, которые вывели следующий закон – в языке L в период T звук X переходит в звук Y в положение N. Тут целых пять переменных, ну зачем они нужны? Язык L, потому что неверно, что одни и те же изменения происходят во всех языках. Если в каком-то языке E переходит в I в XV веке, как, например, в английском, то не значит, что это происходит, скажем, в латыни или в греческом. А период T нам нужен тоже потому что разные изменения происходят в разное время. Звук x переходит в звук y, ну и положение н, где это происходит. В начале слова, в конце слова, по соседству с каким-то звуком, под ударением, не под ударением и так далее. И самое главное, опять же, к этому мы возвращаться не будем, потому что это, еще раз, предисловие. Ну вот несколько примеров, самое главное чуть позже. Вот про славянский звук R, мягкое r в современных славянских языках дал разные, разные рефлексы, как это называется в лингвистике. мягкая «р» в русском, твердая «ру» в белорусском, «рж» в чешском и «ж» в польском. Ну и, соответственно, слово «реки» по-белорусски будет «реки», «ржеки» по-чешски, «жеки» по-польски. Но ну, очевидно, как это все работает. И самое главное, что фонетические законы не знают исключений. Как сказали как сказали младограмматики. И, соответственно, если мы возьмем любое слово, в котором в прославянском был мягкий звук «р», то во всех этих словах он даст «р» в белорусском, даст «рж». В чешском и даст же в польском. На самом деле исключения бывают, и, собственно, про них вся сегодняшняя лекция и будет, но это чуть позже. Иногда языковое развитие может привести к тому, что слово меняется совершенно неузнаваемо. Но вот, скажем, Андрей Анатольевич Залезняк, ныне, к сожалению, покойный академик, в своих лекциях любил рассказывать про то, как латинское калидус теплый превратилось в современное французское «шоу». Но я специально не записываю это в орфографии, потому что орфография немножко отражает э, старое произношение. Ну или, скажем, как латинское digitum, – «палец» превратилось во французское «dua». Подробнее вы про это можете почитать э, здесь, в э, транскрипте его лекции об исторической лингвистике. И самое главное, что все вот эти изменения, какими бы странными они ни были, какими бы, э, каким бы непохожим, результатом на исходные они не приводили. Главное, что все вот эти изменения, выпадение э, и вот тут в центре э, опаде, э, исчезновение окончания и так далее, оно происходит во всех словах, в которых это есть в этот период времени. И это как раз главный факт, который игнорируют так называемые э, любители, лингвисты, непрофессионалы, которые э, вот, строят какие-то свои антинаучной теории, игнорируя, то, э, игнорируя общую обязательность фонетических законов. Э, то же самое мы можем видеть, что, скажем, начало и конец слова совершенно разные, фонетические, обозначающие противоположные единицы, восходят в конечном итоге к одному и тому же корню. Вот прославянская форма, вот прандеевропейская форма, и увидеть тут уже э, схожесть между кен и кон, в общем, и в русском современном какой-нибудь соберу и собор чередование эо тоже бывает. Вот, даже такие сложные странные изменения все равно описываются фонетическими законами, и это происходило не только с этими двумя словами, но и со всеми словами, которые э, обладали той же фонетической характеристикой, что и те, которые мы рассматриваем. Ну вот, Я уже несколько раз это повторил, теперь выведу на экран, что фонетические законы не знают исключений и что а, это как раз игнорируют лингвисты-любители. Подробнее, опять же, отсылаю к еще одному тексту Залезняка о профессиональной любительской лингвистике. А, но более продвинутые любители говорят, что все-таки порой эти исключения случаются, и мы про них сегодня с вами будем говорить. Но проблема в том, вернее, не проблема, а проблема для них и радость для нас, что они, если и случаются, то случаются в единичных случаях, а не в каждом взятом а, любителями наугад слове. Это первое. и Второе, что почти всегда мы можем объяснить, почему то или иное нестандартное изменение произошло. И я считаю себя вправе сравнить это с мутациями в биологии, когда клетка воспроизводясь совершает какую-то ошибку, ну все это мы, наверное, проходили в школе. И дальше изменение, развития живого организма идет куда-то не туда, не так, как предполагалось. Ну вот маленький пример. Акне в русском языке, что это такое? Да, неразвлечение звуков О и А в безударной позиции. Мы говорим молоко, хотя исторически это молоко, говорим корова, хотя исторически корова и так далее. Вроде бы универсальный закон, тем не менее, даже из такого универсального закона есть исключение. Но, скажем, еще 50, тем более 100 лет назад, Акани не было в словах поэт и поэзия. Сейчас часть людей скажет поэт, часть скажет поэт и поэзия. Ну, лично я говорю поэт, но часть моих знакомых там окает. А вот слово, в котором все окают, и все не подчиняют это слово закону об акане, это слово но. Я знаю, что ты хороший человек, но нам надо расстаться. Даже если я не делаю ударение на но, все равно я его не произношу как на. С чем это связано? Ну, Одна гласная, например, в предлоге О, но когда я говорю о Пушкине, я тем не менее говорю о Пушкине, а не о Пушкине. Да-да-да, по всей видимости это связано с тем, что если, был, если бы мы там акали, то в некоторых случаях было бы трудно различить предлог «на» и «союз но». И вот так мы можем объяснить большое количество вот таких странных исключений, на первый взгляд странных, из какого-то общего правила. Потому что язык, в отличие от «просто», биологического развития. Вот, да, тут пример про мутации, как это происходит в биологии, ну и в лингвистике немножко похожим образом. Вдруг какое-то изменение начинает идти не по а, правильному направлению. А язык в отличие от а, биологических мутаций не существует в вакууме. Он существует среди людей и он не существует сам по себе. Язык это какие-то правила, которые у нас есть в голове и пользуясь этими правилами мы производим речь, порождаем речь. И изменения в языке производят люди, не специально потому, что они решили, что союз то, что будет звучать лучше, чем союз что. Люди про это не задумываются, это происходит помимо их воли. Тем не менее, именно люди, пользователи языка, и люди есть говорящие, есть слушающие. А в диалоге мы все ими являемся попеременно. И поэтому язык должен быть удобен, как для одной стороны, так и для другой. Что такое удобный язык для говорящего? Это когда ну, человек – существо ленивое, удобное для говорящего – это когда нам просто говорить… Мы упрощаем какие-то неудобные для произношения последовательности. Мы говорим нечетко, невнятно, то есть прилагая минимальное количество усилий. Но слушающему это, наоборот, это невыгодно. Для слушающего выгодно, когда говорящий говорит внятно, медленно, четко, чтобы можно было тратить меньше усилий на понимание. И, соответственно, язык все время балансирует. Если где-то побеждает говорящий, то есть что-то упрощается и становится менее внятным, то где-то побеждает слушающий и наоборот это чем-то компенсирует с каким-то усложнением языка. Мы это сегодня еще увидим. Ну вот в случае сной на победил говорящий или слушающий. Слушающий, да. А говорить «о» труднее, чем говорить «а». Нам нужно сложить губы трубочкой, а нам нужно помнить, что это слово не подчиняется закону. Ну Понятно, что мы про это не думаем, но тем не менее. А слушающему зато проще, у него не возникает амонимии. Это пример, когда победил слушающий, но дальше мы будем видеть множество предмет, примеров, где победил говорящий. Это первый аспект. И Второй аспект, что язык системный. И, соответственно, если вдруг в языке возникает из-за применение фонетических законов, какие-то нестандартные исключения, и эта системность нарушается, то это неудобно говорящему, потому что ему приходится держать в голове более сложную систему правил, более сложную языковую э, картину, чем он бы хотел. И, соответственно, язык может пойти в сторону изменения по аналогии, когда... Какая-то неправильная форма, форма исключения, исчезнет и станет более похожей на другие. Ну вот, скажем, пример отклонения от системы. Вот склонение после там, череды, дол долгой череды фанатического развития на пути от э проэндоевропейского к прославянскому, а дальше к древнерусскому, мы получаем вот такую систему склонения существительных. Что здесь выбивается из системы? Ну это вот слово «нога». Какая тут проблема для говорящего, где нужно задуматься? В каких падежах? Да, винительный и только нетворительный. Творительный — это ногой, а предложный. Да, тут получается «назе» и «назе». Почему-то происходит какое-то чередование, хотя во всех остальных местах э, сохраняется «г». Это легко объясняется, почему тут такое чередование, и там другие чередования у нас есть, типа нога-ножка, рука-ручка. Ну а при склонении было нога-нозе, а там рука, соответственно, руце. И древнерусский язык это упрощает. Древнерусский устраивает такую систему, как у нас, чтобы не было исключений. И, соответственно, нога, ноги и дательном падеже никакого полотализации больше нет, становится ноге. Ура, упростилось. Это называется выравнивание по аналогии, когда какие-то исключения ушли для того, чтобы а, все было красиво, ровно, аналогично, системно. Так удобнее говорящим и так менее удобно слушающим, потому что слушающий мог быстрее а, распознавать падежи, потому что разница начиналась еще до окончания. При этом не следует из этого, что если в языке сложилась такая неправильность, такая несистемность, то она обязательно будет исправлена. Потому что если мы возьмем любой другой славянский язык, в котором сохранилось склонение, ну, например, белорусский, то увидим, что там вот эта неправильность вполне себе существует и до сих пор. И по-белорусски мы будем говорить нога, ноги, но «назе», ногу, «нахою», но снова «назе» в предложенном падеже. Поэтому языковые изменения — это не обязательная какая-то вещь, это скорее вещь вероятностная. Мы предполагаем, что если произошло нарушение системы, значит язык, скорее всего, захочет это нарушение исправить и вернуться к системности. Но вовсе не обязательно, что это произойдет. А, да, я уже сказал, что это выравнивание. Ну и последний раз, возвращаясь, на самом деле не последний, но возвращаясь еще один раз к биологии, мы видим, что типы мутаций бывают разные. У нас может появиться замениться одна на другую, у нас может э, вставиться какая-то и может исчезнуть. И в языке, в общем, дальше мы будем рассматривать точно так же. У нас может один звук замениться на другой, у нас может появиться какой-то лишний звук или наоборот какой-то звук может исчезнуть. На самом деле не только звук, но и морфема, слог, слово, что угодно, но мы в основном будем говорить про звуки. Ну и наконец, э, это длинное вступление заканчивается, и мы переходим к, теперь к основной части, к лекции про слова-мутанты. И, собственно, зачем было это вступление? Для того, чтобы показать, что это именно исключение. Конечно, большую часть изменений мы описываем с помощью найденных лингвистами фанатических законов, но вот сейчас будем смотреть на те отступления от них, которые встречаются, и будем пытаться их объяснить, эти мутации. И первая часть — это про те случаи, когда что-то одно заменяется чем-то другим. Ну, в основном звуки, но не только. И вот вам такая небольшая Задачка, которая в свое время была задана на олимпиаде по лингвистике для школьников. Здесь вы видите числительные от 1 до 10 на четырех языках: абхазском, гадо сванском и тахарском б. Первые три некоторые кавказские языки, тахарский б это один из древних индоевропейских языков. И красным выделены и подчеркнуты те числительные, которые и являются словами мутантами, которые мутировали. Что-то в них произошло не то. А в скобках указано, как эти числительные должны были выглядеть, если бы развитие пошло по правилам, если бы ничего не повлияло на их мутации. Что здесь произошло? Почему именно эти числительные изменились и почему изменились именно таким образом? Ну вот мы видим, что, например, а слово «сукт» почему-то заменилось на слово спад. С чем это может быть связано? Есть что-нибудь, что могло бы вызвать именно такое изменение? Да нет, если в языке есть какое-то слово, то, значит, ему его удобно произносить. Ну или, например, почему в слове «арва» «в» исчезло? Может быть, есть что-то, что могло заставить это слово выглядеть как «ара», а не «арва»? Или, например, вот тут инштуда вместо шидуда. Может быть, тоже есть рядом что-то, что могло бы на это повлиять. Совершенно верно. Какое-то соседнее числительное. Действительно, когда мы пользуемся числительными, в некоторых случаях мы просто называем, пришло 9 человек, но в огромном количестве случаев мы что-то считаем. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Соответственно, эти числительные всегда идут в одном и том же порядке. И довольно часто бывает, что какое-то соседнее числительное может фонетически повлиять на другого своего соседа. Если мы посмотрим сюда, почему а, спад а, заменилось на сукт? Окт совершенно верно. Сказать сукт-окт гораздо проще, чем спад-окт. А что здесь? Чхара. Да. Числительное 9 сказать, посчитать ишгвит ара чхара проще, чем «Ишгвит арва чхара», потому что в целом мы любим рифмы. Ну и не только рифмы, а в... похожие друг на друга слова. Опять же, соседнее слово, слово 6 повлияло на то, что здесь появилось в начале «ин». Ну а здесь замечательный пример взаимовлияния. А числительное 9 повлияло на гласный в числительном 10 оно стало жаба, а не «жаба». А числительное 10 повлияло на согласный в числительного 9. оно стало не «зеба», а «жеба». Получилось «аба», «жеба», «жаба». Три очень похожих друг на друга слова. А теперь задание для вас. Вот данные еще. Числительные от 1 до 10 на четырех языках. Баскском, венгерском, литовском и финском. При этом про четыре числительных сделаны те, такие же утверждения, как были на предыдущем слайде. Слайде на два из них истинные, два ложные. Найдите истинные и найдите ложные. «Хэт» истинная, почему? Да, hat повлияло на had. так hat «хат-хэт» удобнее, чем hat Так, и где еще одна истина? Да, литовская «девини» и «дешимт» удобнее, чем «невини» и «дешимт». Да, действительно. И теперь, может быть, кто-нибудь из вас задумывался в детстве, почему у нас 9 и «десять» так друг на друга похожи. Я вот, например, задумывался еще до того, как стал лингвистом, и почему оно так не похоже на а, девятки в других европейских языках. Nine в английском, nein в немецком, neuf по французски. Почему там везде в начале ну, а у нас ду? И вот, пожалуйста, ответ. Еще на уровне балтославянского единства ну заменилось на ду под влиянием следующей десятки. И, в общем, что это такое? Если не то же самое, что мутации в живых организмах? Точно так же изменения по каким-то причинам, ну не знаю, в биологии какая-нибудь загрязненная среда может повлиять на мутации, или там, ребенок рождается с отклонениями из-за того, что мать а, употребляла алкоголь. А здесь вот фонетические изменения происходят из-за соседства в строгом порядке в числительных с какими-то другими словами. Для изменений в числительных какого-то хорошего названия нет. ну Просто изменения по аналогии, примерно похожие на то изменение, которое мы видели в выстраивании форм склонения в древнерусском языке но есть некоторые типы вот таких вот мутаций таких не базовых незаконных противозаконных изменений и эти большие типы мы с вами будем рассматривать и давать им название но вот один из таких типов это так называемая гиперкоррекция что это такое ну, можно попробовать понять по названию что такое коррекция ну, исправление какое-то да что такое гипер? Чересчур. Мы что-то чересчур исправляем. Что это значит? Это значит, что люди боятся ошибиться. И пытаясь не совершить ошибку, иногда люди наоборот эту ошибку совершают. Ну, условно говоря, если я знаю, что меня в школе выдрессировали, что когда слышишь «а», нужно писать «о», там, слышишь «нога», надо писать «нога», слышишь «молоко», надо писать «молоко». То есть слово «вагон» я могу по тем же самым правилам таким же образом написать. Это будет гиперкоррекция. Я сверх себя исправлю. Я подумаю, ага, звучит «а», значит было «о». А тут вот я не попал, тут и было на письме «а». Но сейчас я говорю про, фонет, про орфографию, мы же рассмотрим несколько фонетических примеров. Вот один из них. Все мы прекрасно умеем добавлять к словам уменьшительные суффиксы. Книга, уменьшительный суффикс — книжка. В чем здесь проблема? Ну или там рубаха, рубашка. Проблема в том, что звук, который находится здесь перед «к», звучит одинаково. И книжка, и рубашка по правилам оглушения перед глухими звучат «шк». Если предположить, что мы не знаем от какого слова образована рубашка, от какого слова образована книжка? Какие у нас есть варианты? Как мы их можем реконструировать, эти формы? Рубашка. Может изначально быть рубаха, а может быть и... Если мы не знаем, как это пишется, воспринимаем только на слух. Ну, рубашок — это если мы считаем, что рубашка — это родительный падеж, тогда рубашек скорее был бы рубашек, рубашка. Да, но здесь она может быть рубаха, может быть рубага если мы это воспринимаем исключительно на слух. Безусловно, всеобщее распространение орфографии замедляет, всеобщее распространение грамотности замедляет языковое развитие, просто потому что у нас есть какой-то эталон, какой-то образец, которому у нас учат в школе. До всеобщей грамотности изменения в языке происходят гораздо быстрее. Ну и наоборот, книжка у нас могла бы реконструироваться до книги или книги, если мы считаем, что там на самом деле что. Но с теми словами, которые мы прекрасно знаем и в той, и в другой форме, таких проблем не возникает. А если мы возьмем какую-нибудь фентифлюшку, то вот она большая фентифлюшка, она кто? Фентифлюха или фентифлюга? Давайте проголосуем. Кто за фентифлюгу? А за фентифлюху? Вот, большинство за фентифлюху, я, честно говоря, считал, что будет не просто большинство абсолютное, большинство, если не все. Почему? Дело в том, что э, слова на х в русском языке э, имеют еще некоторую дополнительную семантическую окраску, какое-то дополнительное смысловое значение. Вот какого рода слова заканчиваются на вот гласные и х? Ну вот нехорошие, да. Например, еще что? Большие. Ну большие это просто потому, что э, мы знаем, что к это уменьшительный суффикс, поэтому без него по умолчанию большие получаются. Слова не хорошие, слова с какой-то сильной, я бы сказал, энергетикой, но это слишком такое эзотерическое слово, с каким-то сильным таким мощным значением, с, с какой-то экспрессией очень большой. Ну, например, от имен собственных образуются экспрессивные такие вот в пацанской среде наха имена. Например, какие-нибудь. И Люха, например, Лёха, Тоха, ну такие свои пацаны, да, это не то же самое, что домашние Лёша и Антоша. Лёха и Люха – это вот такие крутыши. Ну или там, например, полтораха. Одно дело купить полторашку пива, другое дело полтораху. Да, смотрите, это не происходит с Г, не полторага, именно полтораха, хотя теоретически это Ш могло восстановиться и до Г. Ну или там какая-нибудь мокруха, убийство. на Макруха, а не Макруга. Так что то, что мы выбрали не а не фентифлюгу, а не имеет некоторое обоснование. Действительно, у слов на х, на «х» в русском языке в современном есть какие-то дополнительные а у слов на «г» такого нет. Но смотрите. Вот, например, открываю я твиттер и нахожу такой твит. «Почему у пацанов ляхи худее, чем у меня?» – пишет нам кто-то. Или вот такой. «Мои ляхи шире, чем Днепр». На что жалуются эти девушки?» Что там у них слишком большое? Ляшки. Да, совершенно верно. Как пишется ляшка? Мы, допустим, не знаем. Мы это воспринимаем на слух. А как должна была бы писаться ляха, ляха с уменьшительным суффиксом, чтобы она как раз давала ляху? Через «ш», потому что мы видим, что э, через ж, «ж» из «г» получается книжка, а «ш» из «х» — муха-мошка, рубаха-рубашка. Да, Но мы знаем, что «ляшка» пишется через «ж». И вот, пожалуйста, пример такой вот, как бы мутации. Э, «Ляшка» реконструируется до несуществующей «ляхи» вместо того, чтобы реконструироваться до «ляги» по двум причинам. Во-первых, всеобщее образование не помогло. А во-вторых, э, как мы уже с вами обсудили, слова наха нагружены каким-то дополнительным смыслом. И, конечно, «ляга» — это что-то непонятно, а «ляхан» — это какая-то вот большая такая ляжка. При том, что э, если мы посмотрим на историю языка, то у всех слов, и про это мы еще сегодня будем говорить, у которых есть уменьшительный суффикс, ну или почти у всех слов, когда-то был вариант без этого уменьшительного суффикса. И чем эти ляжки когда-то были, что мы видим из орфографии, были они лягами, иначе бы оно не писалось через «ж». И В современном русском языке есть, например, слова, которые от этой ляги происходят скажем, слово лягушка, которая имеет те же самые ляжки. И что она этими ляжками делает? Она ими лягается это все слова одного корня, но вот у современных твиттеровых девочек этот корень теряется. И это, опять же, то, с чем мы будем сталкиваться сегодня все время. Большая часть мутации объясняется тем, что теряется. Производящая связь, теряется связь со значением корня, от которого образовано то или иное слово. И именно потеря связи позволяет нам, уже, не чувствуя происхождение слова, изменить, изменять его так, как нам хочется его изменять. Ну, другой пример гиперкоррекции, более нетривиальный, даже, наверное, чем ляжки это слово фляжка. А от чего образовано слово фляжка? От фляга сказали бы мы. Но на самом деле. Все не так. На самом деле это слово «фляга» образовано от слова «фляжка» убиранием суффикса «к». Как же так? Мы же знаем, что всегда э, все нарастает. Уменьшительный суффикс добавляется к нормальному корню. Ответ на этот вопрос можно узнать, если посмотреть на историю слова «фляжка». Дело в том, что э, в русском языке изначально появилась «фляжка», и была она заимствована из польского языка. Из польского слова «фляжка» э, — «сз» э, по-польски читается как «ш», фляшка откуда же в польском языке взялась эта самая фляжка из фляши что такое flash бутылка по-немецки совершенно верно вот такая история. Мы берем немецкое слово "фляша", заимствуем в польский и добавляем уменьшительный суффикс, потому что поляки, славяне, как и мы, любят добавлять к словам уменьшительный суффикс, делать э, слово женского рода. Дальше оно заимствуется в русский, и происходит гиперкоррекция. Ага, мы знаем, что слышим «книжка», пишем «книжка» и, соответственно, «книга». Слышим «фляшка», значит, пишем «фляжка» и восстанавливаем до «фляги». Таким образом, обратной деривацией, обратным восстановлением у нас появляется слово «фляга», которая с оригинальным немецким фляша, в общем-то, уже с точки зрения конечных согласной не имеет ничего общего. А если бы она была реальной фляжкой и не изменилась из-за гиперкоррекции так, как она изменилась, то увеличительное аргументатив, должен был бы быть фляха, а не фляга, примерно как Ляхи вот в Твиттере. Но нет, она стала флягой, и это тоже, в общем-то, мутация, потому что изменение пошло не так, как должно было идти. Ну и можно находить другие примеры, например, крышка. А, что с ней? Да-да-да. А вообще крышка — это уменьшительное от чего? От крыши. Там даже никакого к кг вообще нет. Но а, когда мы ставим вот этот вот согласный шо в сильную позицию, то есть когда он находится перед гласным, но, например, добавляем суффикс «еч», то что получается? В норме должна быть крышечка, но иногда случаются крышечки. По той же самой причине гиперкоррекции. Слышим «шка», пишем ЖК. Ну вот, чтобы не быть голословным, пример тоже из контактика «сахарница» или «салатница с крыжечкой». Это я не придумал, люди так пишут. Можно, конечно, просто сказать, а ну они безграмотные, что на них смотреть? Но вся вот эта вот в кавычках безграмотность легко объясняется с точки зрения лингвистических законов и нарушения этих самых законов. Другой пример обратный, такая скорее антигиперкоррекция. Вот деньги, а что с ними происходит? Да, денежки, непонятно, Ж или ш. ставим в сильную позицию, например, в родительном падеже. У меня нет чего. День Жек, но очень часто встречается и День-Шек. Еще даже через ю бывает день-ушек, день-ужек, но это мы обсуждать сегодня не будем. И вот тоже, пожалуйста, пример. Некая Настя Романова пишет на рекламу нету денег шек. Вот она это пишет. И это тоже все легко объясняется, только в данном случае это обратный процесс, Не гиперкоррекция, а наоборот. Человек оглушает там, где этого не нужно было сделать. Сейчас мы говорили про гиперкоррекцию фонетическую, но на самом деле бывает гиперкоррекция орфографическая. Это как раз черта общества, в котором есть всеобщее школьное образование. Нас в школе чему-то научили. Это вот примерно такой принцип «слышу звон, да не знаю, где он». В школе нас научили каким-то правилам, а дальше мы их начинаем применять без разбору, для того, чтобы не совершать ошибки. В школе-то нам за это снижали оценки, и дальше получаются такие замечательные гиперкорректные орфографические формы. А, вот скажем, в чем здесь странность. Из моего города до Гоа лететь 8 часов. Это все реальные тексты, реальные фразы из текста в сети. Или вот участник Путча через дефис А первого года. Со спамом, безусловно, надо завязывать. Это ролевая игра, где мы должны были перевоплотиться в некоего мэра города Н. В чем тут гиперкорректность? Да, а, есть Гоа. Гоа очень похожа на США, на ЮАР. Мы знаем, что есть вот такие трехбуквенные названия стран. Другое дело, что ГУА — это отдельное слово а США, ЮАР — это аббревиатура. Ну, на всякий случай напишем ГУА тоже большими буквами, как аббревиатура. И дальше такое происходит со многими короткими словами. Слова из трех букв воспринимаются как какая-то аббревиатура, расшифровку которой мы не знаем. Мы знаем, что ЗАГС нужно писать большими буквами, а поднимите руку, кто не знает, как расшифровывается ЗАГС. Ну вот хотя бы несколько рук есть. Uh, иногда это исчезает, там вуз мы уже прекрасно стали писать маленькими буквами, и бомж тоже стали писать маленькими буквами, и про их uh, аббревиационную историю мы забыли. А для других слов, наоборот, изобретается такая псевдоабревиационная история, это, в общем, тоже можно считать орфографической мутацией, орфографической гиперкоррекцией. Ну или другой пример. Тоже все реальные употребления, которые мне попадались, или моим коллегам в разных постах, твитах и так далее. Чем эту гиперкоррекцию можно объяснить? Да, да, да. В школе мы выучили то либо не будет пишем через дефис. Я умный, я знаю, что оно пишется через дефис. Это сверхправильность, гиперкоррекция. Что здесь? Да, ну мы знаем, что прилагательные произносятся ово, в родительном падеже пишется ого. Ну, значит, шереметьего, домо-дедого и так далее. Оно воспринимается, даже не воспринимается как прилагательное в родительном падеже, а просто помним, какое-то вот что-то в школе нам нашептали, как пишутся такие окончания. Тут а, даже меняется значение вот этого предложения, а, да, потому что. Мы знаем, что цася, что-то там лучше списать этот мягкий знак, который не слышится, но в половине случаев тон пишется, хоть там мягкости никакой нет. Ну а дальше получается изменение значения. Ну или вот такое. Пожалуйста, опять же, как я и говорил, безударное О. На всякий случай напишем его, раз звучит А. Ну и предлог, там тоже что-то сложное, когда они пишут там, в течение слитной раздельное, что Лучше раздельно написать, получается вот такие замечательные примеры. Вот, это примеры орфографической гиперкоррекции, но зачастую гиперкоррекция идет не одна, не фонетическая, не орфографическая, а ей сопутствуют какие-то другие вот такие вот такие незаконные, мутационные изменения в языке. Вот одно из них — это переосмысление, более известное как народная этимология. Когда это происходит? У нас появляется какое-то заимствование или какое-нибудь слово, которое «было», а потом ушло, но сохранилось в устойчивом выражении, и мы уже перестаем понимать в случае со старым словом или еще не начинаем понимать в случае с заимствованием, что это слово значит, и дальше пытаемся в нем нащупать что-то родное, что-то, чтобы объяснило нам его происхождение, то, как оно устроено. И из-за этого получаются какие-то гиперкорректные ошибки, ну и переосмысления, когда мы в слове что-то там меняем, чтобы оно нам что-то напоминало. Ну вот одна из задачек меня «меняй», Моей коллеги Марии Рубинштейн из конкурса русский медвежонок, может быть, кто-нибудь в нем когда-нибудь участвовал. Вот Федя пишет устойчивое выражение, какое из них учить не придется исправлять. Все придется, совершенно верно. Был, да, всплыл, что там на самом деле. Всплыл, да. Почему происходит такая гиперкоррекция? Ну, потому что «фу», приставка плохо слышна, «сплыть» глагола не существует, а «всплыть» существует. То, что в итоге получается какая-то странная штука, был и всплыл, там, был и появился. Петю или кто-то у нас, Федю, это не смущает, потому что «сплыть» такого слова нет. И ну мало ли что там в фразеологизме получилось. Смысловая странность лучше, чем какое-то неизвестное слово. «Б», как оно в оригинале было. До, наоборот, это как бы предел этой точности. В душе не чайл Да, души не чайл Опять же, мы не знаем глагола «чаять». Родительный падеж души и предложенный падеж души душе совпадают. Кроме того, это еще контаминация из двух выражений. Да, души не чаять и в душе не... Ну, там, не знаю, там, нецензурное слово. Опять же, очень часто Поищите в поисковике, в каком-нибудь очень часто встречается этот фразеологизм именно в таком виде. Ну и последнее «в коем-то веке» изначально было «в кои-то веки, Да, опять же, слово «кои» во множественном числе в современном русском не существует, поэтому переосмысляется как предложенный падеж «коем веке», а не «кои веки, тем более что множественное число слова «век» — это «века» в современном русском. Разберем несколько еще примеров народной этимологии и переосмысления с гиперкоррекцией. В общем, закончим с ней, я думаю, все понятно. Другие примеры переосмысления, которые мне тоже попадались. Ну, это я уже сказал, потеря понимания этимологической славовой структуры, то есть потеря понимания того, что значило то или иное слово. Это нам и во всех дальнейших примерах будет встречаться. Ну вот ворот поворот Опять же, что-то рифмованное, часто а, рифмующиеся слова пишутся через дефис, получается такое. Ко, крас. А, тоже, это уже, не, ну, тут есть и гиперкоррекция, ка и ко. Но ну, опять же, это приставка, предлог, слитно, раздельно, а, получается такое. Смысл не важен, важно, чтобы а, мы следовали каким-то правилам. Диск комфорт, а, так как там диск жаке или сход развалочный, такое. И спот Московья. Опять же, существует предлог спот. И, видимо, есть какое-то Московье. Вот из-под этого самого Московья девушка Прасковья и появляется. Тем не менее, и так далее. Таких слов есть огромное количество, и э, можно их искать и приводить много. Это переосмысление каких-то либо новых слов типа дискомфорт, либо каких-то фонетически звучащих одинаково, но, вернее, заметьте, что все вот это фонетически звучит одинаково. Меняется именно трактовка того, как эти слова делятся на части и, соответственно, того, как это пишется. Про это мы, опять же, чуть позже поговорим. Но вот несколько примеров того, как в народном языке, ну, в основном в начале XX века, обрабатывались заимствования, которые простому люду были еще неизвестны, но нужно было как-то их на свою почву а, привести. Как а, в просторечии называлась поликлиника — Полуклиника, совершенно верно. Почему? Потому что поле это что-то непонятное. А по смыслу это все понятно. Это как больница, только тебя там не оставляют. Ты приходишь, тебя полечили, уходишь домой. Ну, такая клиника, но ну, не до конца. Получается полуклиника. И вот мы переносим на родную почву, мы даем смысл, даем значение новообретенным частям этого слова, и получается вот такое переосмысление ну или народной этимологии. Народ придумывает, откуда это слово появилось. Ну, пиджак еще более простой пример: что с ним было? спинжак, да, совершенно верно, что-то, что носит на спине. Окей, пиджак и спереди носит, и свитер тоже на спине есть, но раз фонетически оно похоже, значит, нужно найти им какой-то родной корень. Иногда это даже фиксируется в литературном языке, скажем, в современном белорусском пиджак будет пинжак. А, со, там, правда, нет, а, но вот, но сохранилось. Ну или крестьянин, откуда он взялся в русском языке такой. Это обратная ситуация. Здесь я спрашивал, во что превратилась в поликлиника, а теперь вопрос, из чего возник крестьянин. Из христианина, совершенно верно, в западных языках а, в начале к, и дальше происходит смешение христа с крестом, потому что в христианстве это, безусловно, очень связанные символы. И дальше еще происходит какое-то смещение смысла то есть уже не просто христианин, а определенный человек, христиане, сословие и так далее. Но, как я говорил, мы про значения сегодня особо говорить не будем, поэтому. Это я пропущу. Ну и последний пример, чтобы не только про русский говорить. Вот, например, есть такой индейский язык тайно. Из него заимствовано слово «хамак». Во что оно в русском языке превратилось? Гамак. Ну, действительно, у них так назывался такой коврик плетеный, на котором они висели, лежали. Так же, как в русском языке. У нас тут не произошло переосмысления. А вот в немецком и в других, в шведском, в других э, германских языках переосмысление произошло. Оно превратилось в «хэнг матте». это «висеть», «матте» — это «коврик». Ну, действительно, по смыслу, в общем, похоже на «висящий коврик». Да, он не коврик, но фонетика побеждает. Вот. Это тоже пример переосмысления народной этимологии, только уже не на русской почве. Закончим с первым разделом, когда что-то заменяется на что-то другое. И посмотрим пример, который как раз биологии кажется, я не биолог, поэтому могу ошибаться, но кажется биологическим мутациям он не соответствует, когда фонетически у нас ничего не меняется, а меняется структура слова, то есть меняется словораздел. На самом деле мы это уже видели, потому что все вот эти примеры, как я уже сказал, являются перераспределением морфемных границ. Ну или в данном, в каких-то случаях не морфемных, а границ слов. При этом фонетически не меняется ничего. И такой э, процесс в языках мира называется переразложение. По-английски это называется re-analysis. Ну, как бы такой переанализ, когда мы анализируем слово еще раз, и результат этого анализа получается другим. Для переразложения нам нужно, чтобы в слове появились какие-то новые морфемы. Тут есть несколько довольно известных примеров, мы их быстро пройдем, а дальше будут примеры, которые, я надеюсь, несколько менее известные. И должен сказать, что если рассуждать про это подробнее, то есть разные виды переразложения, бывает опрощение, когда две морфемы сливаются воедино. Ну, например, простыня, образованная этимологически от какого? Простой, да. А суффикс «ын» мы не выделяем, этот суффикс в современном русском языке очень мало где встречается, там какая-нибудь барыня, мало где. Вот. Поэтому в современном языке мы скорее выделим корень «простын», потому что между простыней и «простым» а, ничего общего нет. Ну или там какое-нибудь слово «сметана», а, от чего она образована? Корень мы там скорее сейчас выделим «сметан» и «а» окончание. А образована, да, корень мед ⁇ это то, что сметали, то, что сметено с молока, то, что снято с молока. Опять же, вот эта вот связь между сметаной и корнем а, мести утеряно, утрачено. Поэтому происходит опрощение. В данном случае корень, приставка и суффикс сливаются в одну большую морфему, которая в современном языке считается корнем. Бывает, наоборот, усложнение. Бывает, когда добавляется какая-то морфема. Одна бывшая морфема делится на две новых. Бывает вторичное морфологическое членение и так, далее, и так далее. Я не буду подробно про это говорить. Если вам интересно, вы можете это сами почитать. Но несколько раз скажу, что вот это вот как раз пример опрощения. Но в целом мы будем это просто называть переразложением. Итак, пожалуй, самый такой классический хрестоматийный пример — это пример про слово «зонтик». Опять же, как и в случае с фляжкой, спрошу, от чего образовано слово «зонтик»? Зонтик. Ну вот, да, тут уже видны люди, которые знают историю этого слова. Ну, очевидная ловушка считать, что, как и с другими словами, с уместительными суффиксами, «зонтик» образован от слова «зонт», но история здесь обратная. Слово «зонд» образовано от слова «зонтик», а само слово «зонтик» возникло в русском языке как нидерландское заимствование из э, слова из двух корней «зонне дек». Э, крыша от солнца, верхняя палуба, ну тут э, людям, знающим германские языки, в общем, увидеть корень «зонне» и корень «дек» довольно легко. Дальше, э, благодаря некоторым фонетическим чередованиям, "зонд" дек» при, постепенно превращается в зонтек, а потом через гиперкоррекцию в зонтик, потому что суффикса ек... Ну, нет, окей, бывает замочек. Ну, в общем, он становится суффиксом ик, зонтик. И дальше этот суффикс отбрасывается, и получаются зонты и зонтики. И сейчас зонтик уже считается каким-то таким неофициальным словом. Мы не продаем все-таки зонтики, мы продаем зонты. Да? Зонтики продавать как-то непрестижно. Но исторически это вот пример переразложения, потому что корень зонны и дек до от второго корня уехала к первому корню, а «эк» превратилась в суффикс, про который нидерландский язык, конечно, ничего и не знает. Другой а, пример — это слово «алкоголик». От какого слова образовано слово «алкоголик»? Ну, это простой вопрос. Алкоголь, да, тут ничего сложного нет. Почему мы про это говорим? Потому что интересна здесь история, во-первых, самого слова «алкоголь». Откуда берется слово «алкоголь» в русском и европейских языках? Из какого языка? Из арабского, да, мы это можем увидеть по началу «ал». Многие слова, которые начинаются на ал, или «ал» — это арабские заимствования, потому что в арабском «ал» — это определенный артикль, там какая-нибудь, не знаю, «аль-Каида», «аль-Джазира» и так далее. Ну и в разных других заимствованиях типа «алгебра», «алгоритм». Не путайте, правда, с латинскими заимствованиями, типа «альбом» — это другое. Но большая часть слов на «аль» — это действительно арабский. Да, это арабское слово. Оно происходит от арабского слова «алькуль», что значит «сурьма». Почему «сурьма» вдруг… Что это вообще такое? Да, какой-то химический элемент, вот он. Такой, почему она вдруг стала обозначать что-то, связанное со спиртом. Дело в том, что сурьмой красили брови, разбавляя ее спиртом дальше, Вдаваться в подробности не буду этого слова ⁇ безумно интересная история ⁇ как оно превращалось сначала в спирт, потом, в принципе, какое-то чистейшее химическое вещество. Не буду на это тратить время. Если вам интересно, по, слов, по моей фамилии слово ⁇ алкоголик ⁇ отличный такой запрос, можете найти статью в которой, на сайте Арзамас, в которой я подробно рассказываю историю этого слова, потому что действительно удивительное, почитайте на досуге, там много любопытного. В общем, в какой-то момент, благодаря алхимикам, слово "алкоголь" из арабского через испанский и португальский попадает в европейские языки и постепенно э, начинает обозначать что-то, связанное со спиртом. Сначала сам спирт, а потом алкогольные напитки, то есть напитки этот спирт содержащие. Что происходит дальше? Вообще, э, как называется... Болезнь, которой страдают алкоголики, она называется алкоголизм. Вроде бы тут нет вопросов, да? Все так. Но если мы возьмем другие слова наизм кто у них стоит в паре? Ну, например, коммунизм, а кто страдает коммунизмом? Коммунист. Или там возьмем слово буддизм, буддист. Соответственно, что должно было быть в паре к алкоголизму? Алкоголист. Почему же у нас алкоголик? На самом деле алкоголисты тоже были. Вот, скажем, пример из книги 1873 года «Вопрос общественной гигиены». Тут сообщается, что почти всякий алкоголист раньше или позже впадет в это состояние. Ну, да, какое состояние, неважно. Что-что? Да-да-да. А, ну вот, в общем, это состояние тут как раз и описано. Ну, это старая орфография, да. И «еры» тут на конце есть, и «яти». Да, алкоголисты были. Алкоголисты были как в европейских языках, так и в русском. И в английском языке можно найти тоже в XIX веке примере на слово алкоголист. Но дальше происходит смещение, вытеснение одного слова другим. Вообще, что в английском языке значит суффикс «ик», который мы видим здесь в слове «алкоголик». Сам суффикс «ик». Да, образование прилагательных. Например, Например, синтетик от слова синтезировать, да, что-нибудь еще, ну там, «scientific» там, правда, сложнее еще, тиф появляется, имеющий отношение к науке, поэтик, uh, отличный, имеющий отношение к поэзии, еще, да, «pathetic», герметик и так далее. В общем, стандартный, нормальный, обычный суффикс для английского языка образования прилагательных. И слово «alcoholic» на самом деле и в современном английском языке имеет два значения: во-первых, алкоголик, во-вторых, связанный с алкоголем там какие-нибудь alcoholic drinks и так далее. И первоначально это слово появляется именно в таком значении, относящемся к алкоголю, а дальше по некоторым причинам, которые мы сейчас обсуждать не будем, я обещал, что вытеснение одного слова другим мы почти не будем обсуждать, в 19 веке алкоголик вытесняет слово alcoholist и становится таким вот нарушением этой пары alcoholism алкоголик А дальше как раз происходит то, зачем я это все здесь рассказываю, а именно переразложение. В современном слове алкоголик или английское алкоголик мы уже видим не части алкоголь и ик, а делим мы его немножко иначе. На какие две части? Алко alcohol и холик. Заметьте, что это уже второе переразложение, потому что сначала у нас срослось э, артикль аль и корень кухуль. В европейских языках мы, конечно, же, никакой артикль аль не выделяем. А дальше произошло второе членение и уже конец вот этого корня кухуль. Л, э, «х» и «л» уходит в такой псевдосуффикс, а «алк», то есть два звука э, приставки артикля и первый звук корня, уходят в другое слово. У нас получается слово «алко», которое значит «связанное с алкоголем». В каких русских словах встречается этот корень, кроме алкоголя? «Алкозельцер», если я правильно услышал. Это случайная связь. «Алкотестер». Да, есть, например, алконафт, да, я его тут даже привожу такая прекрасная игра слов, где действительно мы берем корень алка и нафт, который встречается в словах типа «космонавт», да, то есть такое вот погружение в алкоголь, алкомаркет, алкодоставка, ну, то есть все связанное с алкоголем. Дальше происходит сокращение алкаш, где вообще остается только этот корень. А вторая часть, повторю, что это кусок бывшего корня и суффикс «ик», превращается в полноценный то ли корень, то ли суффикс с каким значением? Да-да-да. Имеющий э, аддикцию, имеющий одержимость э, чем-то. И, э, э, э, э, и, соответственно, э, этот то ли суффикс, то ли корень начинает употребляться и с другими корнями. На самом деле не со всеми, э, но несколько устойчивых слов есть. Какие? Трудоголик и еще одно. Шопоголик. да. «шопахолик» — это прямое заимствование из английского, очевидным образом. «Трудоголик» — это калька, это перевод английского какого слова? Workaholic, совершенно верно. И несмотря на то, что разных других голиков встречается огромное количество, обычно это слово из одного слога, но бывают и несколько слогов, хотя и реже, тем не менее workaholic, shopaholic и голик в английских и русских корпусах встречаются на два порядка, если не ошибаюсь, чаще, чем все остальные слова, которые скорее такая авторская игра. Но тем не менее мы можем находить и слова danceaholic, и cinemaholic, русское слово сексоголик, киноголик и так далее. Опять же, это редко, мы чаще скажем «книгоман», «киноман» и так далее, но, тем не менее, бывает. И вот, пожалуйста, это пример несчастного слова, которое за свою историю дважды было порублено на куски, переосмыслено и переразложено. Идем дальше. Еще один пример может быть известный. До этого мы смотрели с вами «Заимствование», «Зонтик», «алкоголь», «Алкоголик». Теперь возьмем русское слово «опенок». Как будет ножное число от слова «опенок»? Опята, но если мы посмотрим словари, то кроме слова «опята» увидим там еще одну форму – опенки, которая для большинства из нас, скорее всего, звучит как какая-то дикая ошибочная форма. Тем не менее, если мы вдумаемся в форму слова «опята», как это слово будет члениться на морфемы, на корени, на суффикса? Оп и ята. А что вообще значит суффикс «ята»? Ребята, где еще? Поросята. Козлята, телята и так далее. То есть что значит этот суффикс? Не просто маленькая. Детеныш, да. Эм, там какой-нибудь козленок, детеныш, козла, эм, козлята, соответственно, в умноженном числе, медвежата, детеныши и медведи, слонята, детеныши слона и так далее. Что получается со словом опята? Детеныши какого-то опа. Но вроде как никакого опа, э, как и в слове опенок, мы не знаем. Это тоже пример переразложения. Как же оно изначально членилось исторически? О, пен, ок. Совершенно верно. Но они не детеныши пня, потому что тогда они были бы опенята. Корень пен бы сохранился. А это просто что-то, что растет вокруг пня, потому что у приставки «о» есть в русском языке значение «вокруг». Ну, хотя бы в слове «окружить». Uh, там, правда, это с корнем передается, не только приставкой, но вы, я думаю, легко можете найти примеры, где «о» значит uh, опоясывать, опоясывать да, uh, обегать что-то вот вокруг и так далее. Соответственно, опенок и опенки – это то, что растет вокруг пня. А почему оно из опенки превращается в опято? Потому что происходит переразложение. Мы видим огромное количество слов, заканчивающихся на «енок», которые во множественном числе имеют форму «ято», и дальше в какой-то момент… При освоении языка каким-то очередным поколением носителей русского языка опёнки постепенно вытесняются опятами. Если раньше словари, которые отстают от живой речи, ругали опят, говорили только опёнки, сейчас наконец словари стали разрешать и то, и другое, хотя опёнки, ну кто-нибудь из вас скажет опёнки? О, ну, даже есть несколько рук. Ну хорошо, значит, пока еще не нужно ругаться на словари, раз есть носители этого варианта. Кстати, в русском языке есть еще одно слово на онок или «ёнок», которое не обозначает детеныша. Что это за слово? А, но они. Но там все-таки видно корень дно. Так что. Но согласен, под мой вопрос этот ответ подходит слово подонок. Но я имел в виду другое: есть слово бочонок, который вроде как не является ребенком бочки. Тем не менее, если поискать слово бачата а не бочонки, то она находится. Правда, в основном в профессиональной речи грузчиков, но это тоже, безусловно, носители русского языка. Соответственно, вот еще одно переосмысление «боч-онок», «боч-ата» произошло. Но, кстати, вот с этим эм, слов, э, суффиксом «енок» и множное число «яд» э, это не единственная интересная история, но вот я чуть-чуть поспешила, хотела спросить, как называется место, где живут панды. Э, и в новостях нам особенно как только когда в московском зоопарке появились панды, кажется, в этом году или в прошлом, то новости заполонило слово пандятник. Но это слово такое немножко странное, но если мы, например, посмотрим, где живут слоны, где они живут, слонятники. Есть, правда, слоновник, есть слоновья ферма, но слонятник тоже, кажется, не выдевает такого уже бурного удивления, как слово пандятник, правда? Как курятник, совершенно верно. Это тоже некоторое переразложение. Что вообще такое курятник? Это место, где живут кто? Не просто куры, а курята. Курят в современном языке нет, но исторически, безусловно, какие-то курята были. Они как раз в этом курятнике, то есть детеныши кур, цыплята. цыплята, это детеныши цыпы. А курят Куряты детеныши куры. Ну, в этом самом курятнике они и жили. Дальше появляются разные другие совятники и прочие места, в которых кто-то живет. И вот этот яд сливается с суффиксом ник обозначается давая рождение новому гиперсуффиксу, это то, что называется опрощение, то, что я говорил, когда две морфемы слились, дают рождение новому суффиксу ятник, который обозначает место жительства каких-то животных. И дальше получаются пандятники, слонятники и прочие и прочее. Так что вот суффикс яд дважды поучаствовал один раз, он выделился незаконно, другой раз, наоборот, незаконно слился со своим соседом. Такой вот э суффикс, нарушитель закона. Э Пойдем дальше. Еще несколько примеров переразложения, только уже не внутри одного слова, а на границе разных слов. Такое тоже бывает, когда словосочетание, сочетание из нескольких слов, тоже перераскладывается. Вот еще одна задача моего коллеги Бориса Иомдина, тоже из «Русского медвежонка». Какое сочетание слов указывает на источник ошибки, на источник появления несуществующего города Обсков в русских былинах? В Обскове совершенно верно, что произошло. Да, услышанное на слух во. Да-да-да, и мы это часто слышим в песнях каких-нибудь, когда происходит переразложение. Да-да-да, скрипка леса, которая на самом деле скрип колеса, красавица и куку» вместо красавицы и кубку или под крылом самолета. О чем-то, о чем-то это имя, поет двоеточие. Зеленое море тайги. Вот. Это все примеры таких э, слуховых переразложений. Здесь та же самая история в Обскове превращается в В-Обскове. А дальше этот город Обсков э, начинает существовать сам по себе. Это пример переразложения на стыке э, слов. Еще один такой пример, который... Ну вот, город Обсков не сохранился по-настоящему, а вот пример, который прекрасно повлиял на весь русский язык. В древнерусском языке были вот такие предлоги. Вн, кн и сын. Uh, это были и предлоги, и приставки, и они существовали в двух формах. С so, «но» на конце, если последующее слово начиналось с гласного, ну или если корень начинался с гласного, если речь идет о приставке, и без «но», если последующее начиналось с согласного. Ну вот, например, «во брати», но «вынимати», собрате но «снимати». В современном русском языке мы это осмысляем как чередование корня «им» и «ним», uh, «иметь», но «снимать» или «внимать». Но э, исторически легко увидеть, что это вот чередование «вн» и «в», «с» и «сн». Что происходит дальше с этими прекрасными предлогами? Таким же образом они э, употребляются с указательными местоимениями э, «и», «я» или «е», которые со соответствуют современному русскому «он», «она», «оно». В косвенных падежах «сн» им, «вн» его, «кн» ему». А что происходит Дальше. Совершенно верно, происходит переразложение, и вот это вот «но» начинает осмысляться не как часть предлога, а как часть местоимения. И дальше местоимения прикрепляют к себе «но» в начале, даже употребляясь с другими предлогами, в которых исторически никакого «но» не было. И получив с ним, в него и к нему, мы дальше получаем для него, из-за него. И, например, даже со сложными предлогами, вопреки дальше будет что? Ему или нему? Большинство скажет ему, но встречается и нему. То есть вот это правило начинает распространяться даже на самые свежие предлоги, на предлоги, которые образованы из других частей речи. Но и кстати это не единственная история вот с этим прекрасным местоимением. И кажется, это последний пример на переразложение или предпоследний про местоимение указательное. Если мы посмотрим на его склонение, ну, собственно мы его уже увидели какое нибудь его, ему, им или ее, ей, ею то увидим, что на что-то в современном языке это склонение похоже. На что именно? На окончание прилагательных. Да? Синего, синему, синим, си... ну здесь чуть хуже, синий, синею. Оно неспроста так устроено. Именительный падеж, вот это вот и, я и е, в современном языке не существует, оно вытеснилось формами, «он», «она», «оно», которое соответствует в свою очередь современному он и «оной», и оное. И. Дело в том, что в древнерусском языке было три степени дальности. Ближний, средний, дальний и совсем далекий. В современном языке у нас только две, этот и тот. А там было «сей», «тот» и он и Три ряда. Но дальше вот эта «оной» третья дальность исчезла, она стала просто местоимением третьего лица, а вот склонение в остальных падежах осталось от вот этой формы «и», «е», «я». Когда употреблялось это местоимение? И это история про то, как в русском языке могли бы появиться артикли, но не появились. То ли на счастье, то ли на горе, не знаю. Наверное, английский нам было бы проще учить, разбираться с их артиклями, если бы у нас были свои. А вот у нас появляется какой-то добрый молодец и краснодевица. Появились они в первый раз. Когда они появляются во второй раз, нам нужно сказать, что это именно этот «the» Добрый молодец и в красно-девица. Только в русском языке артикль не препозитивный, не перед прилагательным, а постпозитивный, после прилагательного. И что будет, если мы к добру молодцу добавим вот это вот окончание вот это указательное местоимение и? Добрый и молодец. А если мы добавим окончание я, вернее, еще не окончание местоимения Я к прилагательному красно, получим красно девица Совершенно верно. И теоретически. Вот это вот то, что в будущем стало полными прилагательными вместо кратких прилагательных, могло бы стать просто прилагательным с артиклем. Когда мы уже какое-то слово упомянули, какое-то словосочетание дальше, его употребляем с артиклем. Но этого не случилось. Зато у нас появилась странная категория полных и кратких прилагательных, которые употребляются совсем не так, как их предки в древнерусском языке. И это тоже переразложение. В данном случае такое сращение произошло. Бывшее отдельное слово прилепилось к предыдущему и дало начало новому новой грамматической категории полноте и краткости прилагательных. И вот это вот одна из интереснейших вещей в лингвистике, на которую у меня в этой лекции времени нет, это про это можно отдельную лекцию читать. Это явление, которое называется грамматикализация. Такая, может быть, самая сильная мутация, когда какое-то полнозначное слово... Постепенно с развитием языка теряет свой смысл и приобретает грамматическое значение, начинает выражать то или иное грамматическое значение. Может остаться отдельным словом, а может еще и потерять свою свободу и стать морфемой такого огромное количество происходит в языках, когда глагол иметь или хотеть или идти становится показателем будущего времени, когда э, на, числительное один становится неопределенным артиклем, а указательное э, местоимение этот становится наоборот определенным артиклем, когда слово дом становится э, предлогом со значением у кого-то, ну там, скажем, шведское hus восходит к шведскому же hus, «Хюс» — это у например, у Антона. Anton", Изначально это как бы дом Антона. Ну или французская ше, если кто-то значит французский ше матант у моей тети. Это латинская каса тоже дом. Но вот, про все это мы, к сожалению, сегодня не будем говорить, но помните, что грамматикализация, превращение полнозначных элементов в грамматический часто сопровождается переразложением, опрощением и некоторыми другими вещами. Ну и вот последний пример переразложения, как раз э, иллюстрирующий грамматикализацию, это то, как во французском... Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает французский. А, многие. Как во французском появилось такое странное отрицание «па». В других романских языках, в других европейских языках этого нет. Вообще, что значит само по себе слово «па»? «Шаг». Как существительное, оно значит «шаг». И употреблялось оно исключительно как усиление в предложениях, связанных с движением. «Je ne – «я не сделаю и шагу», «я не пройду и шага». Дальше происходит переосмысление. Вот этот шаг переосмысляется как не просто усилитель а, отрицания движения, а просто усилитель какого-то отрицания. И начинает употребляться с любыми глаголами «je pas, я не ем», дословно «я не ем шаг». Но оно уже не значит шаг, оно уже переосмыслилось просто как усилитель. Дальше происходит еще один этап, и оно переосмысливается, переосмысляется не просто как усилитель, а вообще как показатель отрицания. У нас получается такое двойное отрицание «но» и па. Следуя и литературный французский так и живет. А вот разговорный французский пошел дальше, и там теперь уже «но», которое русское «не», английское нот и так далее, стандартное отрицание для европейских языков, было переосмыслено как необязательный показатель отрицания. И тем самым в современном разговорном в французском языке показатель отрицания «топа», оно вообще можно не употреблять. «Жмал шпа», «я не ем». Вот такая тысячелетняя история о грамматикализации, переразложения, только переразложения, переосмысления уже целых выражений. Наше время движется и постепенно подходит к концу, и нам тоже осталось не очень много. Мы рассмотрели два типа. Когда что-то заменилось на что-то, и когда фонетически, то есть внешне ничего не поменялось, но поменялась структура. Из-за этого употребление, склонение, сопряжение и так далее. Третья часть э, — это звуков стало меньше. То есть они были, а потом почему-то исчезли неправомерно, незаконно, когда они не должны были исчезать. И вот примеры того, как это устроено. Вот это, может быть, кто-нибудь знает, что это и где это. Нет, это Мальта. Это так называемое лазурное окно, которое появилось благодаря процессу, как называется, процессу, когда вода и воздух разрушают выветривание или эрозия. Совершенно верно. Сейчас, к сожалению, этого лазурного окна нет, потому что эрозия дошла до конца, и вот эта вот верхняя часть упала в воду. Мальта лишилась одного из своих самых известных видов. И в лингвистике это тоже называется эрозия, только не геологическая, а фонетическая эрозия. Фонетическая эрозия или фонетическое выветривание, когда какой-то звук по какой-то причине исчезает. И обычно таких причин три. И вот, пожалуйста, вам еще одна задачка, чтобы э, подумать. Иностранцы спрашивают преподавателя про какое-то слово. Преподаватель говорит, что это животное. Иностранцы удивляются, почему это животное так часто употребляется с словами, которые с животными никак не связаны. Книги, диски, люди. О каком же слове идет речь? Тем более, если у нас тема фонетическая эрозия. Ну, вот нужно, видимо, подставлять. Пес книги, пес диски, пес люди. Ну, не звучит. Волк книги, волк диски, волк люди. Звучит? Ну, вроде тоже мы так не говорим. Конь книги, конь диски, конь люди. Тоже нет. Слон диски, слон книги, слон люди. Кит книги, кит диски, кит люди. Да, совершенно верно. Вот этот вот пример фонетической эрозии. Когда из полного сочетания «какие-то», из-за чего, кстати, оно так сокращается – да, это экономия речевых усилий, это победа говорящего, но в данном случае это просто очень частое слово. Там Со словом «тиранозавр» мы его не произносим, «тиранозавр». Хотя мы можем писать там «тирекс» вместо тиранозавр-ус-рекс. Но э, это, конечно, происходит только с самыми частыми э, употребительными словами. И вот э, три типа. Второй тип — это просто часто употребительные слова, про это чуть позже. Первый тип — это слова, в которых... Просто нам встретились какие-то сложные последовательности согласных, и людям трудно их выговаривать. И со временем эти согласные, какая-то из них выпадает. Ну, там какое-нибудь сердце мы произносим «рц», но орфография нам подсказывает, что когда-то там было «д», ну и в форме типа сердечной. Солнце мы не произносим «ло», но опять же форма типа солнечная, орфография нам, под... Простите, нам подсказывает. А где-то оно исчезает целиком. Например, слово «склянка» изначально было «чем?». Стклянка. Совершенно верно. Она делается из стекла, поэтому она была стклянкой. Но такой, такая последовательность из четырех согласных для русского языка неудобна, поэтому то постепенно выпало. А вот «обладать», «обод» и «оболочка». Что здесь пропало? Что такое «обладать»? Владеть. Владеть. А что, такое, что делает «обод»? Владеть. Обводит. Ага, что делает «оболочка»? Обволакивает, совершенно верно. В древнерусском языке это было обладать обвод и обволочка. Потом тоже из-за неудобства произношения этого выпало. Вот, это был первый тип, когда просто сложное стечение согласных. Второй тип – это часто употребляемые слова. Но мы уже видели это на примере слова «кит», «какие-то». А какие еще слова устроены таким образом? Сейчас, да, мы говорим не «сей час», а «сейчас». Чего вместо что? Пойдет. Что, что А, когда. Когда вместо когда. Когда ты уже придешь. Да, «г» там выпадает. Здрасте, да, это как раз отличный пример целой группы слов, э, этикетных формул, которые могут быть Разной степени редукции, разной степени эрозии. Мы можем сказать здравствуйте, но мы так не говорим. Максимально мы скажем здравствуйте, уже там «в» выпало. Можем сказать здрасте. Можем сказать здрасте Дальше будет отпадать начало. Можем сказать здрасть. Дальше выпадет гласный, мы скажем дрость. Дальше, ну, мы идем дрозь Мариванна. Ивановна. Абсолютно нормально. Мариванна слышит здравствуйте. Она не обращает внимания, что мы ей сказали дрсть. Потому что наш мозг так устроен, что мы не обращаем внимания на эти сокращения. То же самое, пожалуйста, которое сокращается до ⁇ пшаста ⁇,⁇ пшаста ⁇,⁇ пшаста ⁇ прекратите это делать. Тоже мы не обращаем внимания, что мы сказали ⁇ пшаста ⁇ Спасибо, которое тоже может сокращаться до ⁇ спасиб, спасибо, ⁇ псиб ⁇,⁇ псиб тебе за это ⁇ при этом обратите внимание, что разные наращения, типа «спасибочки», «спасибосики» и так далее, это все таки другое. Это сознательные вещи, а вот эти сокращения, они несознательные. Другой пример – это имена, я уже Марь Ванну вспомнил, Сан но ну и вообще любые другие сокращения, это потому что нам неудобно обращаться друг к другу Александр и Алексей. Это, во-первых, фонетические упрощения, во-вторых, показатель нашей близости. Ну и третий пример – это просто какие-то другие частые слова. Вот это вот, например, слово «это что такое?» «говорит». Я ему говорю, что ты, что ты делаешь? Он говорит, да ладно. Я говорю, зачем? Он говорит, да ладно. Грю, грил, гриш. Угу. А что вот это такое? Смотри, сри, а что там происходит. То да есть сри, что-то там... Вот. Тоже абсолютно нормальная функциональная редукция. А вот это вот... Нет. Чек. Да. Там какой-то чек пришел, что-то хочет. Опять же... Человек прекрасно превращается в чек, и мы даже не задумываемся, что мы это так говорим. Ну и третье – это фонетическая эрозия, которая сопутствует грамматикализации. Когда то или иное слово начинает употребляться как грамматический показатель, а грамматические показатели употребляются гораздо чаще, чем обычные слова, то нам удобно их сократить, потому чтобы, опять же, экономить произносительные усилия. Ну, вот, например, английская besides, которая выступает в качестве предлога или наречия что это изначально было какой тут можно увидеть корень сайт да, by the side of с какой-то стороны besides это кроме того дополнительно ну и by the side of тоже со стороны побочно а например ангона I'm, i'm going to да опять же чем чаще мы употребляем когда значение движение исчезло, когда это стало только уже планирование, то есть, по сути, просто показатель будущего времени, оно упрощается, фонетически сокращается и становится грамматическим показателем. Но, опять же, подробнее про грамматикализацию мы сегодня не будем говорить. Ну и, наконец, последняя часть это — это... Четвертое, когда звуков наоборот становится больше. Это, пожалуй, самая редкая вещь, потому что зачем бы нам понадобилось наращивать что-то? Откуда брать материал для этого наращения? Но вот это вот как раз тот пример, тот случай, когда наконец-то у нас побеждает не говорящий, которому все время все эти полтора часа было лень что-то выговаривать, а слушающий, которому хочется, чтобы говорящий говорил внятно и чтобы ему было проще понимать. И когда процесс фанатической эрозии доходит до того момента, что вообще все становится слишком короткими, слишком невнятным. Тут языку приходится нарастить себе что-то, чтобы совсем не искажать понимание. И вот здесь французский язык нам очень хорошо в этом поможет, потому что французский по сравнению с латынью очень сильно сократился, а дальше стал, наоборот, наращивать, чтобы хоть какое-то понимание было. Ну вот, например, французское «aujourd'hui» сегодня, такое очень странное слово, в нем можно увидеть несколько знакомых фрагментов. Какие? Жур – это значит «день», до родительный падеж, а «o» – в день какого-то вот этого самого уи Осталось понять, что такое вот это «we», которого в французском языке современном нет. Если мы посмотрим на историю этого уи, то увидим, что когда-то это «we» было латинским словосочетанием «hodia», которое, в свою очередь, восходит к латинскому «hoc что значит этот день». То есть получается, что чисто… Этимологически «aujourd'hui» значит «в день этого дня». Просто этот день сократился настолько до этого «oui», по сути, один только гласный звук, что пришлось его наращивать и добавлять. А вот я, например, несколько дней назад был на французском мюзикле «Нотр-дам-де-Пари», и там в одной из сцен Эсмеральда поет вот такие слова. Jour и вот обратите внимание, что и я когда это слушал, параллельно думая про сегодняшнюю лекцию, потому что как можно было про нее не думать, я обратил внимание, что вообще-то тут произошло еще одно расширение, еще одно наращение. Она меня отдала тебе, и с ревностью ты следил за моей жизнью вплоть до сегодняшнего дня. Жизко это вплоть ⁇ Ожур до журдуи ⁇ В день дня сегодняшнего дня. В день дня этого дня. И я сегодня спросил у моей знакомой носительницы французского, э, реально ли такое употребляется? Да, реально. Причем ⁇ Ожур до журдуи ⁇⁇ это скорее более формальная форма, более официальная форма, и обозначает такое ⁇ Сейчас, сегодня ⁇ как наши дни в этот самый момент более того обнаружила что еще бывает по жирды жирды журды но э, моя вот это вот самая знакомая француженка сказала что это все-таки языковая ирония. хоть это можно найти в текстах это все-таки такая э, игра со словами другой пример французского расширения это э, вопрос что это спросить кто это по-французски просто ки с это кто с это есть и это это кто есть это а когда мы спрашиваем, что это, мы почему-то говорим «кес-кесе», что дословно значит «что есть то, что это есть». Почему это так странно устроено? Тут тоже довольно простой ответ, потому что «и» во французском после латыни сохранилось, а «э» во французском в конце слов отпало. Соответственно, ки с, видите, тут не произносится «э», в случае с «кэ», которая выглядит вот так, превратилась в «кэс». Остался один слог, и, видимо, в какой-то момент э, слушающим французам этого оказалось недостаточно, чтобы удобно понимать. кэс все всё-таки не, не такое удобное, как ки с, И дальше оно постепенно нарастило. Что, что есть то, что это есть? Ну, это стол. Вот. Э, и опять же, никакие современные французы не задумываются, что они говорят странные вещи, потому что для носителей языка это абсолютно естественно, но для нас, как для лингвистов, безусловно, очень интересно, как это все произошло и почему вот это вот странное развитие пошло именно таким путем. Бывают фонетические расширение, сопутствующее опрощению, то есть когда теряется этимология, ну, то, что мы смотрели с вами на примере простыни и сметаны, и суффикс просто прилипает к корню. Как я уже говорил, все суффиксы когда-то отсутствовали, это были полные слова. Если с чашкой мы можем понять, что это малая чаша, Маленькая чаша, хотя, конечно, домашнюю чашку мы чашей скорее не назовем. А у вилки есть большой брат, а именно вилы. Да, хотя вилы – это множественное число, а значит была какая-то вилла. То все-таки ложу или логу, и тарелу, эмиссу в современном языке мы не найдем. Но в древнерусских текстах мы эмиссы и тарелы прекрасно встречаем. Тарелы на самом деле – это не очень хороший пример, это заимствование талерик – из западноевропейских языков. Но почти все слова вот с этим «к», в котором не выделяется нормальный корень, это слова, в которых произошло опрощение и фонетическое расширение. И здесь мы уже скорее выделяем корень «миск», а не «мис», который был изначально. То же самое «крыльцо», «кольцо», «яйцо». «Крыльцо» — это тоже уменьшительный суффикс. Что такое «крыльцо»? Это маленькое крыло. Совершенно верно. По сути, крылышко. Ну, действительно, такое крылышко, отходящее от дома. «Кольцо» — это маленькое «Коло». И наверняка вы знаете слово «коло» в том же, например, в слове коля", «колесо», а по-белорусски просто «коло» – это «колесо». А «Яйцо» – ну слово «яй» в русском языке не сохранилось, но, например, мы можем его сравнить с немецким «ай» – это тот же самый корень. А в русском добавился уменьшительный суффикс. Ну или там, скажем, «овца» – это маленькое кто? ови Да, «самец овцы», а именно «овен», тем же самым корнем ов, который, опять же, разумеется, мы в современном языке не выделяем, это опрощение. В овне корень овен, в овце корень, видимо, овц. Но в древнерусском языке она была овь, ну, там, скажем, санскритская авис и так далее. А есть языки, в которых это еще дальше пошло. Когда овь перестала существовать, а овца перестала восприниматься как уменьшительное и стало нормальным, то это может еще раз повториться. Например, в белорусском языке в, свое время, в свою очередь уже овца перестала употребляться, а уменьшительные овцы, а именно овечка, стала нормальным названием для этого животного. Соответственно, как русская овечка будет по-белорусски? Если русская овца – это овечка, то русская овечка – это белорусская овечечка. Просто, опять же, произошло опрощение, и суффикс прирос к корню. И значит, нам нужно выбирать все новый и новый суффикс для того, чтобы выражать каким-то образом уменьшительность. Ну вот, собственно, у меня закончилось время, и как раз закончилась лекция, и можно подвести итоги. Мы с вами увидели, что есть фонетические законы, согласно которым происходит развитие абсолютнейшего большинства слов в языке, и эти законы не знают исключений в норме. Но, тем не менее, эти исключения встречаются не так, как в книгах у псевдолингвистов, которые где нужно, там и исключают, а в редких случаях, большинство из которых мы можем объяснить. И это все-таки бывают а, единичные вещи. И вот что мы успели обсудить. Мы успели обсудить четыре типа вот таких, скажем, мутаций, когда один звук меняется на другой по тем или иным причинам, в частности, из-за выравнивания по аналогии или из-за гиперкоррекции или народной этимологии. Мы обсудили, когда фонетически ничего не меняется, но внутри слова членницы или словосочетание иначе. Это переосмысление и переразложение, включая прощение и морфологическое усложнение. И два, может быть, чуть ну, хотя не скажу, что они более редкие, два еще других типа, когда звуков становится меньше, это фонетическая эрозия, и когда звуков становится больше, это фонетическое расширение. Ну и еще бывает грамматикализация, про которую мы сегодня почти не говорили, но это безумно интересная вещь в лингвистике. Что-что? Не знаю, вопрос к организаторам. Но пока организаторы мне не пообещали лекцию про грамматикализацию, вы можете сами почитать. Например, есть замечательная книга «Лингвистика для всех», которую издают мои коллеги, это сборники материалов летних лингвистических школ, которые мы проводим для школьников. Ну и вот там в 2005 году была трехсерийная лекция про грамматикализацию, и есть статья по мотивам этой лекции. Вот находите лингвистика для всех, летней лингвистические школы, грамматикализация, и читайте про то, какая она бывает, какие пути грамматикализации бывают, почему они одинаковые или похожие в разных языках, так что можно и без меня с этим справиться. Вот, а я на этом э, закончу дозволенные мне речи. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Это был очень классный полуторачасовой лингвистический стендап. Поднимайте руки, я к вам подойду. Вот. Держите подоль, чтобы я успел запомнить. Пока только одна. Может, еще кто-то? Пока тут долгий путь. Я вас приглашу не на лекцию про громкотелекализацию, уже сговариваюсь, но на другое прекрасное мероприятие. 1 декабря пройдет а, Московский фестиваль языков, а, где будут короткие 40-минутные лекции про почти 70 языков мира и такие же 40-минутные лекции про разные лингвистические интересности. Вот. Он будет в Высшей школе экономики, но можете просто ввести Московский фестиваль языков и выйти на его сайт. Очень вас туда приглашаю. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. вот Вы вспомнили про санскрит А как вы можете прокомментировать вот идею Николая Яковлевича Мара? о том, что ну, в основе всех языков мира лежат несколько морфем. Спасибо. Она антинаучна. Если кратко, если чуть более подробно, то, да, к сожалению, идеи Мара господствовали какое-то время в отечественной лингвистике, не разделяясь западными лингвистами. Дальше никто иной, как товарищ Сталин эту, понятно, что не сам, но его устами говорили лингвисты российские, советские. Эту идею была развенчана. ну и, в общем, довольно легко доказать, что никаких вот яфических языков и всего такого, что... Выделяет МАР быть не может. И я бы отправил э, желающих с этим познакомиться подробнее к статье Андрея Анатольевича Залезняка, которую я показывал о профессиональной любительской лингвистике. И есть еще замечательная книга историка языкознания Владимира Алпатова, которая называется «Мар и маризм", и там очень подробно рассказывается и то, как Мар пришел к этой идее, и то, почему эта идея стала господствующей в советском языкознании, и то, что с ней случилось после того, как она, к счастью, заняла то место, которое заслуживает занимать. Еще есть вопросы? Поднимайте руки. Спасибо за лекцию. Вы говорили о переосмыслении и такой народной этимологии. Меня давно интересует выражение «по факту». Можно ли называть его переосмыслением «постфактум»? И были ли известны вам какие-нибудь, может быть, корпусные исследования на этот счет? Я не знаю. Корпусных исследований на этот счет неизвестно. Идея про переосмысление любопытная. Я не могу ее не подтвердить, не опровергнуть. В принципе, это могло э, случиться. Хотя, мне скорее э, более вероятной кажется что, версия, что это все-таки независимое преобразование, по в русском языке имеет значение последовательности э, в смысле, действия после. Ну, как, например, похмелье это то, что происходит после хмеля, или понедельник то, что после недели. Поэтому, по факту, после факта, принимая факт во внимание, э, думаю, что это просто славянское, так сказать, развитие латинского постфактум, но не обязательно из него, а может быть параллельно. Не знаю. Спасибо. Еще. Ваше авторитетное мнение, существование вот эти черты и резы, вот скажите, есть какое-то научное доказательство, как к ним относится вообще официальная наука? Я думаю, имеет смысл пояснить присутствующим, о чем идет речь. Ну, письменности до славянской, до кириллической, вот черты и резы, как бы, но ну, mm -hmm. ну, Скажем так, в научной среде принято считать, что этого не было, что с письменностью славян появляется с глаголицей Кирилла и Мефодия, дальше превращается в кириллицу и так далее. Есть некоторые упоминания, не очень понятно, откуда берущиеся, например, у чернорисца храбро, о каких-то, вот, собственно, до глаголических текстах. Но у нас нет, по крайней мере, никаких подтверждений э вещественных э тому, что какая-то такая письменность существовала. А тут нужно сказать, что есть некоторые лингвисты-любители, которые... Uh, утверждаю, что русский язык был древнейшим, и, соответственно, письменность на нем существовала давным-давно, и все что угодно можно прочитать по-русски. Но ну, дальше там ему подсовывали uh, крупно сделанную фотографию uh, шкуры слона, и он там на ней находил древнерусские тексты, и поверхность Марса. То есть вот такое это совсем заблуждение. Что касается черты рис, то упоминание вот, у Храбра есть, но доказательств никаких нет, поэтому официальное мнение, распространенное мнение, что, по крайней мере, пока что мы не можем считать, что оно было. Спасибо. С какого девятого. Еще? Ну, если говорить про славянскую. Так, если вопросов нет, то у меня остался один. Возможно, у меня профессиональное, так скажем, такое искажение. Но когда был слайд со словом «алконавт», а, если она правильно, ну, то есть, если я правильно понимаю, что она была, так скажем, образованная от космонавт, а, то оно должно заканчиваться на АВ, ну, то есть а не на Ф, а оно был написано на Ф. А, такое случается даже с лингвистами, которые читают лекции. Иногда у них случаются опечатки. А то есть это опечатка. Я понял, что это, возможно, следствие какой-то тоже так скажем, словообразование там как слышится, так и пишется? И так далее. А, ну, нет. Если слово «космонавт» пишется через «в», то, конечно, алконавт должно писаться через «в». Ну, может, это исключительный случай. <свят> Я боюсь, что если мы считаем, что авторитет в том, как пишутся слова в русском языке, это словари, то мы не сможем это проверить, потому что, боюсь, ни в одном нормативном словаре слово алконавт мы не найдем, так как русские словари не включают обычно вот слова такого уровня языка. Так что приходится ориентироваться на принцип аналогии в русском языке и писать его так же, как космонавт, астронавт и другое. Да, Спасибо большое за то, что вы обратили на это внимание. Р Работа заставила. Да. <свят> <свят> Давайте поблагодарим… А, еще один вопрос. еще один вопрос. Спасибо большое за лекцию. Вы упомянули очень смешное слово «домодеду гош", го». Вот, и на данный момент вот режет слух а, такое название мест, например, 56-й квартал Выхина, Митина, там, Шереметьева в Шереметьеве. Mm -hmm. а, является ли это какое-то народное <связываем> преобразование, ошибка ли это, или так можно говорить? Да, это очень интересный случай, как раз показывающий про... Память языковую память носителей языка. Дело в том, что если мы посмотрим нормативные справочники, то это единственно верный способ образования косвенных форм от существительных названий городов и местности на О. Надо говорить Митина, Шереметьево и так далее. Хотя я считаю, что уже давно нужно разрешить и не склонять, но норма такая. Теперь что произошло на самом деле. Нам кажется, большинство носителей русского языка, что это какая-то новая неграмотная вещь, что так недоучившиеся в школах, в университетах люди, журналисты и кто угодно пишут в статьях, пишут на автобусных указателях, и это звучит чудовищно. Да, режет слух. Да, но при этом еще 50 лет назад точно так же резала слух не склонение этих слов. А, например, в начале XX века... Кажется, это была Ахматова, если ничего не путаю, говорила, что тех, кто э, не склоняет слово Кемерово, нужно выбросить из окно, потому что чем Кемерово, хуже, чем окно. Вот. И мы видим, как за сто лет не просто поменялась норма, это, это как раз нормально, вернее, не норма, а употребление, но и поменялось представление об этом употреблении, то есть мы напрочь забыли, что еще 50 лет назад было все строго наоборот, и теперь нам это кажется инновацией, чем-то новым, а единственное правильное, то, что как раз было инновацией, не склонение, кажется, наоборот, единственно э, возможным. Ну вот, так что это как раз замечательный пример изменения даже не народной этимологии, у этого нет какого-то хорошего названия, но такой короткой языковой народной памяти. Спасибо, было интересно ваше мнение послушать. Спасибо.